Магия просто. Вы видели эту магию? Мы починили дверь. Так-так, ребятки, тут на днях говорят, что релизик подскочил одной игрушечке очень интересной. И это интересная игрушечка, ребятки, перед вашими глазами. А, прошу любить и жаловать, ребятки, Farmers Dynasty у нас а, в эфире. Это у нас, ребятки, уникальный симулятор сельского хозяйства. И уникален, ребятки, он в том, что это не просто симулятор, а RPG-симулятор. То есть тут нам достаточно часто придется сталкиваться с элементами RPG составляющей. То есть вы будете выполнять квесты, вы будете эм, налаживать какую-то семейную даже жизнь. Помимо э, всего прочего, вы также будете заниматься фермерским хозяйством, обустройством своего жилища и много чем э, другим. Ну а так как братишка Scratch является поклонником э, симуляторов фермы, э, он никак не мог пройти мимо этой совершенно новой игрушечки. Напомню, что в релиз она вышла 21 ноября этого года Ну и не терпится мне, ребятки, вместе с вами Уже посмотреть, что Она из себя представляет Ну а вы пока, ребятки, смотрите, ставьте, пожалуйста, лайкосы Не жалейте на братишку скретча Своих лайкосиков, для меня это как глоток а, Свежего воздуха С зимним ранним утром Ну что ж, ребятки, поехали, новая игра Некоторые советы даже на русском языке нам дают Не собираю урожай во время дождя Ты потеряешь много зерна, если оно вымокнет Игрушка, ребятки, частично На русском языке, даже если если у вас стоит она на русском, все равно вы сейчас наблюдаете, что вылетает постоянно большое количество комментариев на английском языке. Поэтому локализация здесь еще не до конца наделана. Ну что говорить об этом? Первая версия. Будем ждать дальнейших версий. Возможно, тогда нам завезут уже достаточно качественный русский перевод. Так, ну что ж, ребятки, начинаем. с Династи у нас в эфире. А, новое задание а, введение. Поговори с Оливером с тех пор, как умер твой дед, он, про... он присматривает за твоей фермой. А, он все тебе а, покажет. Щелкни по карте, чтобы увидеть а, доступные задачи. Информация. А, информация, ребятки, у нас на английском. Это я, к сожалению, прочитать не могу. Ну что ж, ребят, входим в игру и сразу же а, понимаем, что достаточно красочно у нас все сделано. Вокруг, да, ребятки, катаются машинки. Вот сейчас только что одна проехала из них. И, ребят, также можем взаимодействовать с определенными объектами. То есть я могу... Да, вы слышали этот звук? Как у нас со скрипом открываются эти ржавые старые ворота. Ну да ладно, давайте, ребятки, ближе к сути, а... Ближе к случае игрушка, ребятки, выглядит достаточно э, качественно и проработана. Но графика здесь, я вам сразу скажу, и по первым моим впечатлениям, она немножко мультяшная. То есть, даже если сравнивать э, с каким-нибудь фарминг-симулятором, э, которого на моем канале предостаточное количество, кому, ребят, интересно, можете посмотреть. Даже если, ребят, сравнивать с фарминг-симулятором 19-м, графика здесь действительно мультяшная. Ну, я так понимаю, что в угоду чему-то, каким-то особенностям, э, графику здесь сделали, ребятки, своеобразный. Так, ну что ж, ребят, меньше болтовни, больше дела. Нажимаем на клавишу М. И у нас сразу же перед нами открывается окошечко с нашей картой. А вот тут вот название того места, где мы находимся. Это Хомстед. Хомстед это место, где мы сейчас в данный момент проживаем. Можно перемещать карту. Не знаю, ребятки, еще и конкретных масштабов этого места, но в принципе, карта здесь вроде бы как нормальная. И сейчас что такое произошло? А это я, ребятки, просто взял... И сел в пикап, нажав на него а, на карте Но мне-то надо сейчас куда-то вот сюда вот, а, Желательно к Оливеру, чтобы выполнить задачу Как же мне сюда переместиться-то? Так, автобусная остановка а, до, Доберитесь до автобусной остановки А так мне переместиться теперь что, уже нельзя? Так, а, где же этот пикап, в который я сейчас сел? А, ну, в принципе, он не слишком далеко Давайте так до него доедем а, так этот пикап, он стоит вообще возле... Возле дверей практически. Я-то думал, он гораздо, ребятки, дальше... О, вы смотрите, как, ребятки, у нас грунт а, под колесиками продавливается. Вот этого, если честно, не хватает фармер-симулятору тому же 19-му. Вот это очень интересно здесь сделано А если я выйду, остается ли у нас это все? Так, даже если честно не знаю Да, ребятки, остается здесь Грунт у нас динамический но ну, по крайней мере, визуальный эффект присутствует Так, ну что ж, все, хватит болтать Давайте все-таки продолжим У меня, значит, обведение Поговорить нужно с, Оли... с Оливером Что ж, дорогой Оливер, приветствую тебя Привет, я твой сосед Оливер Я присматривал за этой фермой с тех пор, как умер твой дед Он нам рассказывает я такой разминаюсь, косточки разминаю. Очень приятно, Оливер. Спасибо за помощь. Значит, это мое наследство? Да, чудесная ферма и участок земли теперь твои. Добро пожаловать в наш уютный уголок, говорит нам Оливер, дружище. Спасибо, я совсем не разбираюсь в земледелии, но хватка осталась у него, да. Уверен, ты прекрасно впишешься. Тут живут хорошие люди и все мы помогаем друг другу. Да, Please это круто, на самом деле. Идем, я I'll тебе все покажу, around. говорит Оливер. Ну что ж, давайте прогуляемся с этим друж дружищей, который the нас the пытается ball. провести сейчас по окрестностям. Задание обновлено, а введение. Обойдите свою ферму вместе с Оливером. Щелкните М по карте по карте, да, чтобы посмотреть. А, так, да, вот тут у нас, смотрите, в этом в левом углу экрана отображается наше текущее задание. Мы можем по нему клацнуть, но ничего не происходит. Здесь, я так понимаю, наша а, фермочка. И мы, ребятки, не, не закончили осматривать карту. А, давайте вот так я вам еще раз покажу ее детально. А, в общем, смотрите, несколько районов. А, желтеньким выделен у нас Хомстед. Здесь у нас Лейксайд. Lakes, здесь у нас Пиксавиль. Здесь Волт... Уистроуд какой-то, да, и так далее, то есть много очень всяких районов, на много районов у нас поделена карта, я думаю, что это все со временем мы посетим, ну а пока что возвращаемся к нашему дружище Оливеру, пускай он нас ведет в курс дела, что это за фарм династия это такая, и с чем ее едят, ну красиво достаточно, красиво все оформлено, как видишь, ферма в плачевном состоянии и в последнее время а, ее не часто ремонтировали. Да, дружище, вижу, что дела тут не совсем хорошо идут. Вот это что за амбар такой весь покоцанный, весь в трещинах? Это что за скворечник? Что ты говоришь? Это твой дом, крыша нуждается в ремонте, и все э, же здесь можно ночевать. А Может быть, даже продукты какие-то остались, говорит он мне. Ну, в принципе, можно будет посмотреть. А, восстановить эту ферму, тебе придется самому. А скоро ты э, научишься, как это делается. Так, ну что ж, давайте посмотрим. Подожди, подожди, братишка, идем, он мне говорит. Ну ладно, я думаю, что домик мы успеем осмотрим. Давайте а, проследуем все-таки за Оллеру. У нас все-таки вступительная, так сказать, миссия. Мы знакомимся, ребятки, с... Игрушечки с основными моментами Это что у нас такой за амбар? Вот это, говорит, гараж для твоего транспорта и техники Пока он пуст, но я уверен, что он тебе скоро понадобится Твой дед не успел построить верхний этаж Но если тебе хватит денег и настрой материал, Ты сможешь завершить его работу Сам, конечно же сам Кто же еще будет делать-то за меня это все Ну что, пойдем дальше? Пойдемте, ребятки, дальше. Игрушечка достаточно требовательная а, к железу, и на максималках у меня не получается играть. Этот твой сарай, пока он пуст, но вскоре ты можешь хранить в нем сено для скота, но нас сначала золотая дыра, иначе все сено промокнет и сгниет. И у меня, ребята, она идет на средних настройках Я вам даже могу сейчас продемонстрировать А вот такие настройки у меня стоят Баланс, производительность, качества я выставил Для того, чтобы играть в комфорте, мне нужен мощный комп а, Коровник старый тебе и требует ремонта Но стоит крепкий ремонт и улучшение тебе по силам В первую очередь постарайся залтать дыры твои, Чтобы твои коровы не заболели Да, вы понимаете, вы чувствуете, какое здесь может быть развитие событий Вижу, ты подготовился и привез инструменты Хорошо, попробуй починить эту дыру Дверь ее заела, и она не открывается. Информация. Воспользуйся своими инструментами, поищи в сарае места, требующие ремонта. Опа! Вот так, ребятки, нажав на правую кнопку мыши, мы можем определить проблемные места в нашем каком-то помещении. Что вот сюда мы смотрим красным отмечено, что сюда мы смотрим на наш сарайчик, тоже красным отмеченный. И что за, что, что за инструменты? Он мне про какие инструменты говорит? Опа! Нажав на клавишу Tab, мы открываем, ребятки, доступ к нашему инвентарю. Здесь у нас, ребятки, показывается время года, у нас август, здесь у нас показывается время, да, текущее игровое. Я так понимаю, здесь у нас находится погода, какая будет завтра-послезавтра, и... В следующие, да не на сегодня, ребятки, это солнечно Социальные очки, 520 евро на кармане Какая-то, ребятки, да, вы представляете Здесь, ребятки, есть у нас инвентарь, в котором есть всякие, допустим, вкусняшки, молоко, яблочки, я смотрю, рыба в томатном соусе. В общем-то, пока что у меня в инвентаре одна жратва. Наши, ребятки, самочувствие даже есть, чем ребят не может действительно похвастаться ни один симулятор фермы на данный момент, из которых я знаю. А если, ребятки, вы знаете такой же симулятор с таким же примерно геймплеем, то непременно сообщите мне об этом в комментариях. Братишка Скретч посмотрит, обязательно ответит. Твое самочувствие, ребят, продукты 89, 93, сон. Если Честно, я еще никак не привык к этой полоске К этой шкале, я думаю, со временем а, Привыкнем, и свободные руки, нет Инструментов, но мы можем здесь класснуть и Опа, у нас, смотрите, ребятки В руках появился инструмент Которым мы, видимо, можем Магия просто, вы видели эту магию? Мы починили right. дверь Задание, обойди свою ферму вместе с Оливером Выполнено, обновлено, ведение Щелкни по карте, чтобы посмотреть, отлично Смелее, так, мне Оливер что-то сказал Но я вроде отремонтировал, да Пойдем дальше, я так понимаю да, ребятки, я отремонтировал дверь, и она теперь работает, открывается. По-моему, раньше она не открывалась, если я не ошибаюсь. Ну что ж, идем дальше с Оливером. А, так, а как быстро нам руки это обратно убрать этот инструмент? Если честно, пока не знаю. Так, а, так, так, так, возведи лиса, чтобы забраться на крышу, говорит мне Оливер. А, это, наверное, нужно, чтобы ее как-то починить. А как леса? так жмем на таб. Да, ребятки, вот в этом пункте у нас есть, появились леса. То есть есть инструмент, есть леса и свободные руки. Так, ну что ж, а куда их тут ставить-то? Где ставить леса, говорите? О, нашел, ребятки. А просто наведя вот так вот на землю, мы можем установить для себя, куда ставить леса. Ну, давайте вот здесь поставим. Так легко и просто. Это и все. А, просто один клик, и леса установлены. Я думал, их надо будет строить. Если честно, вот этот момент немножко неправдоподобный. Но это, в принципе, игра, ребятки. Все спишется, эта игра. А, так что не, не берите в голову. Идем дальше, и поднимаемся по лестнице, и... Заходим на крышу. Вот тут у нас крыша идеальная, я бы сказал, крытая. А вот тут у нас она не очень, я так понимаю. И что нам нужно сделать? Что надо сделать, нам говорит Оливер? Как там, говорит, как вид? Это нормальный вид, отличный. Вот я вот упал, интересно, мне будет с этого урон какой-то? Думаю, что нет. А, Ну что ж, задание обновлено, а Оливер предлагает с ним дальше прогуляться. Ох ты, это уже похоже что-то на, на какую-то барану. Так, давайте идем все-таки с Оливером. Нам нужно дальше продвигаться. У нас обучающая, вступить на миссию. Я, ребятки, не знаю, как в эту игру играть, но примерно представляю. А, собранный урожай зерна можно хранить в силосном хранилище. Позже это зерно можно будет использовать или продать. Прежде чем воспользоваться хранилищем, отремонтируй его. Так, вот это у нас силосное хранилище, я так понимаю. И мы, наверное, его будем ремонтировать, но чуть-чуть попозже. Хотя можно и сейчас, у нас же есть инструмент. Так, а вот смотрим, проблемные места. Да, друзья... Ремонт у нас идет. И действительно, вот так мы можем латать все вокруг а, дыры вот эти все, да. Можем, кстати, без а, вот этого осмотра на ПКМ просто так понимая, где у нас что повреждено. Потому что это реально заметно. Видно, что у нас вот тут вот листы отогнуты и немножко а, в должном состоянии находится. То есть можно интуитивно догадаться, что где сломано. Отмор отремонтировано здание хранилище поздравляем Соседи оценили твою работу Ты получаешь 1000 социальных очков Вот как интересно, на что же эти очки еще влияют Но мы, ребят, думаю, с этим разберемся чуть позже Ну а мы, ребят, дальше идем за Оливером Так, взгляну на теплицу Здесь можно вырастить партию овощей И быстро на этом заработать Что-то как-то она не совсем в хорошем состоянии Я так понимаю, да? И все же сначала надо залатать дыры, чтобы все заработало. И... А это что такое? Что такое? Вижу, твой дед уже приобрел строительный материал для ремонта. Можешь смело использовать их для ремонта теплицы. Так, мне предлагают воспользоваться строительными материалами, чтобы э, отремонтировать теплицу. А я так-то ее не могу, что ли, отремонтировать без... Э, могу вроде. Это что, я не ремонтирую, что ли, разве? Э, вроде бы как бы ремонтирую, да. Чиним теплицу. Все вроде работает, все чинится Мне говорят, воспользуюсь листами, но по-моему и без листов нормально Мы нажимаем вот так и все у нас чинится Только я не знаю, правильно мы ли делаем, друзья В правильном ли направлении движемся Так, с этой дверью что сделать? Ее нужно тоже подкрасить Так, я так понимаю, мы сейчас подкрашиваем, замазываем э Освобождаем от ржавчины так, взгляд инженера на правую кнопку мыши. Вот таким образом мы можем осматривать. На самом деле теплица действительно нуждается в ремонте. Она вся у нас просто краснющая. Так, она а букву М воспользуюсь остальными листами и отремонтирую дверь теплицу. А что она у нас сейчас не отремонтирована? Я вижу, что ее, кстати, открыть сейчас нельзя. Давайте попробуем. Я помню примерно такую же процедуру я делал с дверью от сарая. Она тоже по мне открывалась. Так, берем значит, лист. О. Я взял лист, у меня появился какой-то какой инструмент новый в руке. Давайте попробуем. Так, перестроить ржавый металл. Перестроить. Давайте попробуем перестроим. О, это что это? это? Это ремонт такой? Это такой, ребятки, ремонт. И теперь у нас... Да, дверь открывается, мы починили. Полностью восстановлена. Ну что, я справился с заданием. Как ты считаешь, Оливер? Рассказывай. У тебя неплохо получается. Думаю, дела на ферме у тебя пойдут что надо, говорит нам Оливер. Кстати, у меня есть для тебя работенка. Так, так, так, интересно. Какая же работенка, рассказывай. Ты не против поехать ко мне и помочь мне отремонтировать сарай? Основной фронт работ на крыше, но и стен тоже надо бы подлатать, говорит он мне. Денег у меня немного, но в качестве вознаграждения я отдам тебе свой старый трактор. Уверен, он тебе пригодится. Вот так вот, да? круто звучит неплохо я в деле надо ему так и ответить да ребят тут good. кстати как в, Р, в РПГ-шечке можно вариант выбора выбирать какой-то right. ответа так ну back. что ладно мне пора домой удачи теперь еще увидимся новое новое задание ребятки получили мы это у нас а, нужно отправиться на ферму оливера и, отремон, и отремонтировать его сарай социальных очков ребятки у нас 2000 ну что ж, ребятки, мне сказали, что нужно помочь Оливеру. Вот таким образом на карте мы можем открывать э, какие-то задачи и смотреть. Ему нужно воспользоваться своим взглядом инженера, чтобы увидеть, какие элементы сарая... Следует вопросик, я так понимаю, что отремонтировать. И что же мы здесь видим? Так, Оливер у нас пошел туда. Но мы, наверное, сейчас за ним не пойдем, а поедем. Хотя можно прогуляться заодно и посмотрим, какие, ребятки, нас окрестности тут ожидают. А, вот это у нас природа, окружающая среда, ребятки. Прошу, оцените качество. Ну... Я вам скажу так, что, еще раз повторю, что графики здесь достаточно мультяшная. Здесь не так все, как в фарминг-симуляторе, да, в который я привык играть в последнее время. А, здесь немножко все иначе. Вот там кто такие вдалеке пасутся? По Это похоже что-то на лошадок. Да, друзья, это, похоже, какие-то лошадки или какие-то какие дикие животные, что ли, или что такое в этом роде. Так, товарищ Оливер, ты мне предложил пойти к тебе на ферму и залатать тебе дыры. Давайте пешочком прогуляемся. И что, мне теперь идти по полю прям по самому? А интересно, можно здесь сделать вид от, от другого лица? Хотелось бы узнать пока, что я такой клавиши а, не нашел. Ага, то есть клавиша М у нас есть, отвечающая за карту а Другие клавиши пока недоступны. Ну и клавиша Tab для открытия вот такого вот меню. Вообще завтра обещают дождливую погодку. Так. А, ну что, прям по полю. Прямиком по полю, прямиком, ребятки, по заданию. А, выкупка поля. Кстати, мы можем купить это поле. А интересно, за сколько? За 23 тысячи евро. Ни хрена себе поле. А что это за поле у нас такое? Где я тут бегаю? А где вообще мой, мой ярлычок? А вот это я... Вот это я, и это еще, ребятки, не самое большое поле. Кстати, мы когда а, нажимаем на клавишу, видно ее, ее площадь поля 1,87 гектара. И мы можем заплатить полную розничную цену. Или получить скидку в обмен на социальные очки. Ага, то есть нам нужно много очень социальных очков, чтобы это поле выкупить То есть здесь, ты понимаю, целых две валюты Социальные очки и плюс а, обычные евросики Ну, ладненько, давайте, ребятки, посмотрим Это, значит, у нас ферма Оливера Мы на нее прибыли пешком Я хотел на пикапчике приехать, Ну да ладно Я хочу просто сейчас прогуляться и показать, друзья, как здесь все обстоит Как у нас выглядит а, эта игрушечка Двери тут у него, да, значит, такие только я открыть, да, открыть могу Мы можем понаблюдать за хозяйством Оливера Здесь у нас какая-то подстилка, я так понимаю Для коров, скорее всего А может быть и не для коров, но животных Я пока никаких тут не вижу, да, давайте закроем двери а, Ну что ж, прибыл я, значит На ферму Оливера а Он мне, значит, сообщил о том, что надо бы Починить крышу а, Динамичные, кстати, у нас предметы Что бочечки вроде как, да, что вот этот вот Поддон, вроде как они перемещаются Или мне показалось? А, да, в общем, нам дали Задание про подремонтировать ему крышу и взамен на это он нам сказал, что даст... О, вот этот, скорее всего, трактор ни хрена себе! Вы смотрите на эту красоту! а Обожаю, кстати, такую технику. Я старую, древнюю ржавую как раз-таки этот трактор как раз-таки таким и является Так, ну что ж, давайте попробуем тогда отремонтируем а, пареньку крышу. Я так, я так понимаю, тут еще можно будет дрова пилить на таких вот специальных держателях Ну да ладно а, Так, а там кто такой? Кто это тут такой? Здравствуйте! Здравствуйте, Яква. Ох ты, это, ж, это женщина! Это женщина, Hello. скорее всего, это жена Оливера, давайте спросим ее. Доброе утро, говорит она нам. Торгуешь чем-нибудь, а, а что, приятное жилище? А как, те, как тебе последние новости? Это все спасибо. Да, ребятки, вот так можно взаимодействовать. Она нам что-то там машет или какой-то непристойный жест может показывать, не знаю. А как тебе последние новости? Давайте спросим у нее. Как тебе последние новости? Я даже не смотрю, говорит, телевизор. Вся прям в фермерских делах. А, а что, что? Приятное жилище. Really nice приятное жилище, говорит, говорю один. А а, впрочем, пара-тройка чего-то там. Ладно, торгуешь чем-нибудь? чем -то торгуешь Absolutely. конечно и что же ты предлагаешь вот так вот друзья у нас есть меню торговли и мы можем взаимодействовать таким образом с персонажами прям реально как в rpg игре и все ребятки стоит а денег а, это что за сердце изысканный шоколад а, дорогой предмет идеальный подарок для женщины а, да я уже говорил что здесь мы можем завести свое семейство а, также здесь, по-моему, можно, ребятки, ходить на рыбалку, естественно, работать на полях и заниматься прочими фермерскими делами, строительством, там, не знаю, ремонтом и так далее. А это у нас, так понимаю, кофе, ладно, я так понимаю, что ничего у нее особого такого нет важного, поэтому мы, наверное, отойдем уже от этой женщины, оставим ее в покое и займемся все-таки дальше какими-нибудь полезными вещами, полезными делами. У нас, ребят, задача, нам необходимо починить крышу для нашего дорогого а, братишки Оливера. Так, давайте-ка мы а, вспомним. Нам нужны сейчас леса. И что, я все-таки купил, да? да? Я купил это сердце? Да, да. <с> Не хотел, ребятки. Как-то само получилось, поэтому будьте внимательны. А, самочувствие, значит, продукты уменьшаются, сон тоже уменьшается. Это, я так понимаю, полоска с двух сторон где-то посередине будет заканчиваться. Так, ну что ж, а, берем, значит, руки, так, перестроить металл. А, берем, значит, леса. И нам необходимо сейчас забраться на крышу. Так, вот отсюда у нас будет подход. Вот здесь можно, кстати, еще поставить леса. Здесь можно еще. И, кстати, эти леса, как-то странно, они нисколько совершенно не стоят. А, да, когда мы ставим леса, с них гораздо удобнее взаимодействовать а, и ремонтировать. Так, ну что ж, забираемся наверх и пробуем починить. А как можно починить крышу? Берем строительный инструмент какой-то, гвоздомет, наверное, да? Это что это такое? И вот так вот, ребятки, мы ремонтируем. А, мы чиним старые доски. Сейчас давайте всю эту крышу как следует починим и продолжим. Черт, навернулся я. О, а тут конура даже есть а собаки, но я, к сожалению, не вижу. Даже, ребятки, есть конура, какие-то непонятные всякие фермерские принадлежности. А, давайте все-таки залезем. Что-то я упал с этого... упал с лесов. Надо было леса поставить по всему периметру, а я что-то об этом не подумал и... В итоге просто навернулся с этой крыши. Опасно, ребятки, работать на крыше, а, но у нас работы еще достаточно. Давайте дальше продолжаем. А, кроем крышу. Нам ее нужно отремонтировать, чтобы а, получить вознаграждение. Да. Та-дам! Вроде бы готов, вроде бы все по суперскому. И заметьте, ребятки, когда мы ремонтируем, новые доски, типа новые доски, они отличаются от старых. Я так понимаю, со временем, наверное, э, ну, это и по логике вещей, скорее всего, они тоже будут портиться и превращаться в такие, в более темного э, плана. Опа! Я думал, все уже выполнил, а тут с другой стороны еще целая, ребятки, сторона для ремонта. Капец. Я думал, ребятки, халява прокатит, а ни хрена. Тут еще работать и работать. Смотрите, целая сторона, блин, мне лишь бы до вечера успеть. А то что тут как-то тут много работы. Ну, давайте, побежали, ребятки, заканчивать надо. Так, ну что, закончил я с крыши или нет? Что-то я не пойму. Вроде бы как бы да, но скорее всего здесь и у этого дома еще есть какие-то проблемы. Мне, по-моему, не только надо было крышу подлатать, но и еще что-то в этом сарачке. Давайте спустимся и посмотрим. Ох ты, они о чем-то даже болтают, друзья. То есть тут не просто мертвые персонажи, они, ребятки, активно обсуждают что-то. Это прикольно, это прикольно, мне на самом деле нравится. И можно, ребятки, при желании вот так вот к ним подойти и просто посмотреть. О чем они, они у нас болтают? Да, ребятки, это реально симулятор рпг получается какая-то. Так, что мне еще нужно отремонтировать, я не вижу в данный момент. Давайте глянем, обойдем, посмотрим. Так, вот эту дверь вижу, надо отремонтировать, она у нас красненькая. Так, и... Ага, мы взяли мастерок в руки. Смотрите, ребятки, каждый тип работы у нас, для каждого типа работы, разный инструмент. Сейчас мы взяли в руки мастерок. И вот так вот это все дело мастерим. Так, вот эту еще стенку надо тоже обработать как следует. Вот там вот кирпичиков не хватает. Мы сейчас их закладем. Вот, видели, как сейчас у нас произошло это все динамически? Клево. Так, задание обновлено. Помогите Ольверу. Сарай отремонтирован. Поговорите с Ольвером и попросите у него награду. Замечательно. А то я уже запарился. Я уже думал, сегодня не закончу. А на самом деле получилось, друзья. Кстати, мы также можем бегать, на, нажав на Shift, побыстрее, побыстрее. Ускоряемся сразу. Так, леса, свободные руки. А, попробуем, ребятки, перекусим. Каким образом можно здесь а, кушать? А, для начала мы просто выбираем ячейку и вот сюда... Ну-ка, если два раза нажмем... Так, а я уже поел. Я уже, ребятки, поел только что. Я нажал два раза и он скушал сразу же один, а, одно яблочко. И я теперь сыт и доволен. Можно не беспокоиться об этом. Так, ну что ж, Оливер, все, я Looking закончил. А, а что, добротно, крепко, спасибо тебе. Как ты понимаешь, денег у меня немного, но, как я обещал, старина Джек Бир теперь твой. Он послужит тебе до тех пор, пока ты не сможешь позволить себе новый трактор, ну а теперь тебе пора приступать к работе в поле. Так, ну что ж, да, с финансами у меня не очень, но, кажется, мне потребуется другая работенка, если вдруг что. А Поговори с людьми, уверен, что у многих найдется для тебя работенка, да. А тебе потребуется плуг и, возможно, сейлка. Ну, а культиватор я видел на твоей ферме. Удачи в земледелии. Ну что ж, ребятки, я так понимаю... Я посмотрю, я смотрю, спасибо. Ну что ж, ребятки, первая миссия выполнена. Прокатись на своем новом тракторе, мне говорят. И я сейчас это непременно сделаю, только уберу за, за собой, ребятки, вот эти а, леса. Как убрать леса? Выбираем леса. И нажимаем просто, наводя на леса, на буковку «Е». Все у нас, ребятки, убирается и приводится в первозданный а, вид. Так, ну что ж, где наш трактор? Вот он, трактор наш, да? Теперь он, друзья, наш. Я его честно заработал вот этими вот своими руками. Правда, я их не вижу. И, кстати, я не могу понять пока, как я вообще могу ли отдалиться от своего персонажа и посмотреть... А на него со стороны, ведь это ведь ролевая игрушечка, а в ролевых игрушечках должна быть такая возможность Я, к сожалению, вот сейчас все поклацал и не нашел такой, ребятки, возможности Если вы вдруг найдете такую возможность в этой игре, то напишите мне об этом, пожалуйста, в комментариях Ну а мы садимся за руль своего, теперь уже своего Джек Бира и погнали Так, ну что ж, друзья, вот это я понимаю, вот эта техника вот это я понимаю, задание выполнено, щелкнуто, так ты получишь джекбир и 100 социальных очков. А почему не денег-то? Но ну, он говорил, что у него денег не, немного, поэтому он расплатился со мной техники. Ну, в принципе, тоже ничего, техника мне всегда, друзья, нужна. Не, вообще классно, мне нравится, как здесь а, работает почва. Я туда-сюда проехался, и она уже вся продавилась под моими колесами. Так, ну что ж, давайте посмотрим, какое у нас управление здесь. Ну, если честно, детализация техники, она такая простовата, да, я бы сказал. Если, опять-таки, сравнивать с фарминг-симулятором 19, да, то тут у нас немножко попроще идет детализация. А Мы также можем отдалиться от трактора, либо, да, либо можем сесть в кабину. И вот таким вот мы образом, ребятки, управляем. Некоторые элементы у нас динамичные. Так Такие, как у нас рулевая колонка, как вы видите, да, ну, естественно, колеса крутятся. Да, тут что-то у нас от двигателя тоже крутится, какой-то маховик или что это такое. И да, и там у нас вал. Да, ребятки, анимация какая-то присутствует. А, прикольный трактор, на самом деле, я получил. И давайте попробуем прокатиться. Так, камеру я осме... Ага, можно, ребятки, включить свет на нем. Вот так вот он работает. Ну, немножко, конечно, так себе, но тоже пойдет. Ну и выйти из него. Ну что ж, поехали, ребятки. У меня теперь есть первая, честно заработанная, приобретенная мне техника. А сигналочки есть? Сигналочки, к сожалению, я у него не наблюдаю. Так, ну что ж, поехали. Немножко тут вам попортим грунт. На тракторе все-таки еду. И выезжаем, друзья. Ну что ж, поехали на свою ферму. Сейчас мы попробуем добраться таким вот способом. Их следы, кстати, тоже остаются. Если вы сейчас посмотрите внимательно, то полоска за трактором а следа, она идет. Так, ну что ж, какая максималочка у данного трактора? 23 километра в час уже неплохо. А если через поле поехать, мы его потопчем? Я, похоже, потоптал поле, да, немножко? Или нет? Вот тут что с края? Я сейчас потоптал же, да? Если вот так заехать. Интересно, потопчу посевок? Че-то, ребятки, поле, походу, я подпортил. А если вылезти из него? Ну-ка, давайте посмотрим. Да, друзья, на самом деле, м -м, потоптал я немножко посевы. Вот так вот это выглядит. А, прокатился по полю. И это поле еще хоть и не мое, но посевы я могу там а, попортить. Мы не будем этого делать. Мы все-таки а, понимающие люди в этом плане. А поэтому давайте просто по дорожке нормально доедем. Ой, это кто там такой стоит большой? Это кто там такой? Вы смотрите на этого страуса. Или кто это такой был? Или это был Аист? Интересно, по-своему, я бы сказал, эта игрушечка. Да, интересно своей уникальностью, что действительно не похожа она. Ни на какую симуляцию фермы, которую я видел до этого. Интересно, у нас здесь техника вообще разрушается? 23 километра наша скорость и... Так, что это у меня трактор аж провалился. Пытался, ребятки, попробовать, как у нас сносится ли здесь забор. Нет, в итоге оказалось, что не сносится, хотя, может быть, я ошибаюсь. Вот такая, ребятки, ферма. Я так понимаю, сейчас мы едем на свою ферму. Вот таким вот образом мы себе прокладываем путь а, Я, правда, не знаю, какое поле здесь в моей собственности Вот это, кстати, возле дома, это в моей собственности поле? Это поле моего дедушки или нет? Надо это будет, ребятки, сейчас как следует все и разузнать Ну что ж, у нас, ребятки, работы на ферме просто непочатый край Подъезжаем мы на тракторе, надо бы сейчас куда-нибудь его припарковать Куда-нибудь, так, так, так а куда мы его? Вот сюда нам предлагают остановиться и поставить его. Вот 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Чуть-чуть осталось. То есть здесь мне предлагают, что ли, его припарковать или что? Мой трактор. Ну что ж, давайте вылезем из него. Выйдем из трактора и что? А, глянем на карту. Так, полностью восстановите свою ферму. Это мое сейчас ключевое задание. А, кстати, да, на карте можно ставить маркер, нажимая на правую кнопку мыши, вот такую звездочку. Я правда не знаю, это маркер или место перемещения Это просто, я так понимаю, маркер а, У меня есть, кстати говоря, гараж Вот он Мы можем поставить уже свою технику куда-нибудь в гараж а, Интересно, вот трактор куда бы мне поставить Вот сюда, наверное, загоню пока Пускай а, стоит Хотя, можно, мне кажется, сразу же а, приняться за работу а, Посмотреть, какие у нас есть у кого контракты а вот эти, интересно, ярлычки что означают, я не знаю А Есть Клара, так, так, так Клара, женщина, естественно, доступно новое задание Отремонтирую одно из зданий Так, а здесь у меня тоже, ребятки, куча заданий Полностью восстановить свою ферму, награда 220 тысяч социальных очков Да, друзья, можно этим тоже заняться А машина старый пикап, это у нас дом, милый дом Так, это я сейчас сел в пикап старый, отлично можно, кстати, сесть вот так вот в пикапчик И поехать прокатиться до кого-нибудь Может быть, что-нибудь еще у кого-нибудь получится сделать За какие-нибудь денежки Ну что ж, так, вот у нас, значит, мы И, в принципе, можем доехать до этой Клары Она у нас тут недалеко находится А для этого нам плохо, что мини-карты нет Так, почему все встали? Я же вроде даже еще и не выехал Давайте, ребят, попробуем прокатиться на машине Тут у нас даже, смотрю, речка есть какая-то В небольшом русле а Почему-то все стоят и не хотят двигаться Давайте, ребят, прокатимся Я, по-моему, оттуда приехал, с той стороны И сейчас давайте посмотрим а, Еще раз на карту Да, движемся в правильном направлении Кстати, в машину тоже можно внутрь заходить И вот так вот это будет у нас выглядеть Ну да, здесь все такое достаточно упрощенное В этом плане а Потому что совершенно немножко... Другой а, Настрой игры, да, то есть а, Немножко другой настрой игры Немножко другая атмосфера Естественно, на машине мы катаемся Побыстрее чуть-чуть, что -чуть. я постоянно включаю не то, что мне нужно а, Нам нужно было сейчас завернуть а, Ну, мы сейчас завернем, да, впереди у нас еще одна ферма а Здесь я еще не был, и тут не тоже предлагают работенку Сейчас, ребятки, я заеду сюда и познакомлюсь Надо, а, надо ребятки, а, заехать а, Проехать по окрестностям и посмотреть Кто здесь что предлагает а, Вот это домик Как здесь все хорошо, как все отлично Так, стоять я уже, походу, вижу э, того человека, заедем прямо к нему в наглую во двор, а припаркуем здесь машинку и давайте поговорим. «Рада тебя видеть, дружок! А поможешь мне?» — говорит нам сделать? эта чернокожая женщина. «Чем я могу, могу помочь тебе?» А «Мой брат работает за границей, должен был вернуться еще неделю назад, но, но, навалились, но навалились дела!» И? Одно из моих полей нужно вспахать и культивировать. Сможешь это сделать? А Возьми старый плуг вон там, у сарая, когда закончишь. Можешь оставить его себе. Брат так и собирался его куда-нибудь отдать. Обещаешь ничего... Так, так, так, так что-то как-то быстро они говорят. Паритис Коскредж не успевает все прочитать. Но главное уловить а суть. Нам нужно, значит, задание Клары выполнить. А прицепить старый плуг, чтобы обработать поле Клары. Но куда я его прицеплю-то? Мне необходим трактор, друзья. Да, вот он плуг. Но я же не смогу и так просто его таскать. Поэтому мы сейчас сгоняем за трактором. Благо мы приехали сюда на машинке. Давайте сейчас гоняем. Да, все. Задание принято, понято. Задание просматриваем здесь. Задание Клары получено. Ну что ж, выезжаем. И сейчас я сюда постараюсь уже приехать с трактором со своим. Надо было, кстати, сразу сюда ехать на тракторе. Так, что-то я не по той полосе еду совершенно. С трактором надо было сразу ехать, и тогда бы мы уже сейчас приступили к работе. Так, а где наша ферма? Вот там она, в низине. Сейчас мы, ребятки, возьмем трактор и поедем уже работать. Мне прям хочется показать вам, как здесь работает техника. Так-так-так, секундочку, я туда хоть заезжаю? Да, туда, вот тут у меня остановочка, и вот тут, ребятки, калиточка у моей фермы. Так, ну все, приехали, давайте заберем наш трактор. Мы, кстати, могли совершенно по другому пути заехать сюда. Так, берем трактор и погнали, друзья. Шкалы бензина у него нет. Никакой. Так, куда мне ехать сейчас? Давайте глянем. Так, я вот здесь, и мне нужно ехать просто сразу вот туда. Так будет лучше в эту сторону. 307 метров. Так, а ворота что, сами не открываются? А если подоехать к ним и открыть? Не хотят ворота, ребятки, открываться. Мой трактор чуть не закопался. Надо обязательно выйти открыть ворота таким вот образом и ребятки поехали наш нам ребятки нами был взят первый контракт и нам его сейчас необходимо будет выполнить давайте попробуем свежим чем мы же на тракторе в конце концов на тракторе думаю можно везде проехать по любым совершенно местам да хоть он тихоходный но не бесполезный ну что ж, ребят, что вы думаете по поводу игрушечки Farmer's Династия? Пожалуйста, пишите в комментариях. братишка Скреч обязательно посмотрит и отреагирует, ответит. Мы, ответит. А мне по первым впечатлениям игрушечка нравится. Я, конечно же, попробовал бы, попроходил проходил ее, поиграл бы в нее. Но это по большому счету зависит, ребятки, от вашей реакции а, на данную игру. Если а, эта игрушечка и эта серия наберет больше 150 просмотров и хотя бы 50 лайков, то я, естественно, запилю а, по ней а, прохождение. И мы еще с вами, ребятки, обязательно в ней а, встретимся. Ну а сейчас я постараюсь, ребят, протестировать плуг, показать, да, как у нас, ребятки, производятся здесь пахотные работы. Как этот плуг можно подцепить. На тракторе-то я подъехал я. А, как подцепить? Так, сесть за руль. Это мы поняли. Круиз-контроль. Вроде я поехал, подъехал максимально близко. Может быть, разве что не совсем точно. Так, вот сейчас я тоже не точно подъехал. Да, я так понимаю. Так, но мне сказали, что плуг уже можно... Так, сменить, выйти. Ну что же ты, плуг? Давай цепляйся уже. Вот я тут уже закапываюсь, пока буксую об тебя. Так, как к нему подъехать-то? Ага, вы видели сейчас, что я сделал? А, ну... Мы можем прицепить плуг, а у нас на клавишу а, R отпустить машину. Так, это да, это понятно. Секундочку. Я должен, ребятки, понять: R отпустить машину, сменить, выйти, круиз-контроль, свет выйти из джекбир. Ага, куда его ставить-то? Как мне просто взять, например, и отпустить этот плуг, я уже не знаю. Так, это у нас E. Е e у нас сесть за руль. Ага, понял. А, на Q, значит, отцепить плуг, а на R. А, это опускаем. Нам нужно... Да, ребятки, нужно сначала его опустить, а потом уже отцеплять. Вот такая вот система, отцепать. Да, все понял. так. И нам нужно на определенном расстоянии быть, чтобы мы могли его прицепить. Все, А плуг прицеплен. И поехали, ребятки, попробуем, попользуемся уже им. Нам, нас отправляют вот туда вот, на, на, на вот эту поляну. И где-то здесь нам необходимо будет спахать. Ну что ж, давайте, ребятки, займемся тяжелой работкой. Опустить машину на, на букву «Р». Вот так вот опускаем, и у нас похоже пахать-то можно вообще где угодно Я только опустил, у нас уже здесь вспахано И нам нужно вспахать, ребятки, вот это поле Так, опускаем, и пошла жара Да, ребятки, пашня А пашня, ребятки, здесь немножко другая Какую мы привыкли, привыкли видеть в том же фарминг-симуляторе Ну и это по-своему, ребятки, делает игру также уникальной ну что ж, под нагрузки наш трактор едет гораздо медленнее. Так, один ряд проехали. Давайте попробуем еще. Глянем, какой у нас получился прогресс. Так, вот так вот мы вспахали. Давайте попробуем еще, друзья. По пашне, естественно, когда мы с опущенным плугом едем, трактор наш едет гораздо медленнее. Так, опускаем. Да, вот таким образом мы производим вспашку. Почва так и летит огромными кусками из-под из нашего плуга Земля окрашивается Совершенно а, другой цвет Так Ну да, выезжая за границы поля Сразу же понятно, что наш плуг уже а, Не работает Так, так, так, давайте еще немножко проедем а Постараюсь все-таки я сегодня а, Завершить это поле и продемонстрирую все-таки вам а, по максимуму все возможности. Ну, я, я уверен, что это, ребятки, не все возможности этой игры, но постараюсь все-таки продемонстрировать по максимуму. Пахарь из меня я, конечно же, так себе, потому что пашу реально от балды. Я думаю, что по-любому найдутся люди, кто скажет, что фу, хреновая, у тебя пашня. Попробуй вот так, а не иначе. Пожалуйста, ребят, комментируйте и рассказывайте мне свое мнение по данному поводу. Я с удовольствием приму внимание, любые ваши советы. В следующих сериях обязательно исправлюсь и потяну все эти нюансы. На которые вы мне укажете Естественно, ребятки, не оставлю без внимания ваших комментариев Поэтому пишите, не стесняйтесь Так, ну что мы можем здесь, ребятки, видеть сейчас Техника у нас вроде как пачкается Несмотря на то, что она у нас уже ржавая, старая Она у нас вроде бы как бы еще и пачкается То есть мы если выйдем отсюда, да, то есть у нас сейчас колесики, я вижу, запачкались чуть-чуть И выглядит это, я бы сказал, что более-менее нормально да, хреновый из, из братишки скретча у нас а, пахарь получается. Как-то кривовато я пашу. Кривоватенько. Ну ладно, будем пробовать, а, будем пробовать получше. И сразу, ребят, скажу вам так, что, если честно, я не увидел никаких подробных характеристик ни у трактора, ни у плуга. Возможно, их где-то можно будет потом посмотреть на каком-то компьютере здесь во, во внутреннем, да? Или в каком-то еще интерфейсе. Но пока я этого а, не нашел, и я думаю, что это все а, есть и можно будет найти обязательно. Так, так, так. Ну, сейчас давайте, ребятки, я ускорюсь, закончим этот контрактик и продолжим. Так, ребят, дело близится к концу, и я вам скажу, что э, все-таки да, техника она морается, и причем мораться начинает сильнее и сильнее с течением времени. А, вот столько мы вспахали, если честно, я не знаю, когда у нас будет а, концовочка Прогресса никакого здесь нет Хотя, если мы нажмем на клавишу М, возможно, здесь нам что-то и покажет Вот здесь же, на данный момент, я не вижу никакого прогресса Хотя, вот вроде то, что я а, вспахал, здесь а, информация по этому поводу имеется Так, а, ты, начи... ты, ты начинаешь ощущать легкий голод, написали мне Подсказочки в этом плане здесь есть, но... Если честно, я пока не увидел, что прогресс завершен. И когда он завершится, ребятки, тоже никаких подсказочек здесь у нас нет. То есть, я так понимаю, нужно ориентироваться по виду. Смотрим мы, остаются ли места, значит контракт не выполнен. То есть, не вспаханы места. Если же мест таких нет, значит, скорее всего, мы уже близки к выполнению. А в данный момент сейчас так и происходит. Мы методом тыка пытаемся узнать, а сколько же у нас прогресса еще Осталось, а Надо, ребятки, добить этот контракт во что бы то ни стало и показать все-таки, как у нас здесь происходит выполнение вот таких вот контрактов. Продолжаем. Осталось совсем чуть-чуть. Папашник, кстати, наш трактор едет гораздо сложнее. Мне нравится, как здесь, ребятки, пылька реализована. То есть она не сразу пропадает, а как бы еще а, висит так в воздухе некоторое время. Так, ну что ж, когда я этот контракт-то закончу? Ё-моё, сколько можно кататься? Сколько можно здесь убиваться-то? Вот тут, я думаю, с края мы еще все таки не проехали. Вот этот вот краешек надо добить как следует. И тогда мы точно, наверное, закончим. Потому что уже явно видно, что большую часть мы этого поля вспахали. Сейчас, сейчас, ребятки, я уже чувствую. Да, друзья, да! Все-таки есть здесь свой прогресс. А, чтобы Так, задание обновлено. Задание Клары. Чтобы культивировать поле, возьми свою борону. Ее ты найдешь у себя в сарае. Но мы, ребятки, обязательно вскультивируем. И займемся дальнейшими фермерскими делами. Будем разводить, допустим, какое-то хозяйство. Какую-то животину. Но уже в следующих следующих наших сериях Самое главное, ребятки, чтобы вас эта игрушечка заинтересовала Братишку встречи а же одна заинтересовала Я, ребят, ставлю 8 из 10 Данной игре в своем жанре Потому что, ну, на первый взгляд Очень все интересно Самое главное, что я уверен Очень сильно функционально Потому что здесь у нас разнообразие И большой выбор действий А это, ребятки, не может Не радовать в играх подобного жанра Ну а как вам, ребятки, игрушечка понравилась или нет Пишите свое мнение в комментариях под Данным видосом. Ну и как я говорил, ребята, давайте наберем 150 а, просмотров и хотя бы 50 лайков, а, для того, чтобы братишка Scratch дальше пилил а, прохождение и развитие в этой интересной, новой, самое главное, что увлекательной игре. Играйте только в самые крутые топовые игры. Всем приятного геймплея. Еще обязательно увидимся.